Всем привет, приехали мы на, на выставку В город Целе, сейчас идем на саму это выставку. Это короче, типа, я не знаю, как по будет. Вот базар, сайт тут сейчас сцены намет с ними, это а, типа знаешь, как колхозный рынок, когда люди продают местные продукты, что-то, ну, короче, базарчик какой. -то. Вот города, партнеры для Андрея Сумчанина снимите суммы. Где? Вот, вот где вот, вот прямо где, вот этой кошки. А, вот все, что? пошли. Для сумчанина. Для Андрея Сумчанина видеосюжет. Суммы там, короче. Да. Нам налево. Сумы кто пойдет налево? Вот. Это город и где он находится город? Вот суммы. Для Андрея. Вот где сумма фризанка. Или до немецкие. Это сумки, наверное. Сумы, суммы. Это, ну, да, это сумки? Да, или замки. Это... Андрей Сумчанин, что это? Сумки или, или замки? Есть, это сумочки. <сл vehicles> Короче, два варианта. Сумки, сумочки, замки. <слова> сумки, сумочки, замки. ]really? <сошее> <слова> Все, давай, upwards. А, вот пожар, Вань. Вот. Пойдем мед посмотрим. <слова> Пойдем. А что, Маленькие, вот такие дома, прикольные, мы только что поселились, в Снимаешь? Да. В общем, это колхозный рынок, то есть по выходным работа, то есть дорогу, видишь, перекрыли знаком, и люди торгуют всякой, как бы сказать, стегнёй кто сам делает булочки всякое такое консерв вот допустим это мясная лавочка да ага. то есть они производят возможно это не продают я не знаю яйца видишь ну это как бы просто рынок не постоянно а, на выходных только на выходных вон мед вот мед то есть давай узнаем по чем мед давай. откуда мед свечки видишь вот сделано свечи свечи, свечи. 5, 20 вот сколько ну это типа весенний да мед и нарисовано типа что в нем он стоит килограмм 5,20. А, вишня. Витек, а ты черешня пробовал? Черешня, говорят, прикольный в смысле, мед. С, мед да, с вишней, мед с Черешня, да. Рапс. А что, в Германии много вишни? Да, сады, очень большие сады. Акация 6,50. 6,50. Это летний мед, ага. летний мед 5,20. И а вот лет... что это, Минцик, Линде. Это, это то на липа. Это за полкилограмма. Да, полкилограмма. То есть стандартные банки вот этой, что мы разговариваем. Ага. И вот смотри это. Сотовый мед. Вот 89 грамм 4,20. 4,20. Прикольно. А да. с Динт Ингроуз Украина он зарегросс конкурентом. И имеет виза. Нау, им цельше выйти. Ну, каштан. Каштан 7,80. Гречка 8,50. Это лесной мед, ну, пать, да, назовем. 780. Это да. Вайстан, самый дорогой. Вайстан играл бы Тоерс, он Хайды Тойерс, да? да? Да. Это с елки пать, короче. Ага, да, да, да. да, да, Шварцвальд, да. Глядь, да. С да. Шварцвальд играл бы, да? Да. С, с, с ну, черного там... леса по-русски. Да. Это Падан Юртерберг, Бавария там он проходит. Это. Да, пойдем, Денис, это вересковый пошли. мед, тоже он дорогой. Пошли, пошли. И это тоже вересковый мед. Это, наверное. Блюты смешаны, не чисто, Это чисто 980. Вот. Uh -huh. Твоя тема. Самая тема. 820-250 грамм, да? Донки. Донки. <laughs> Денис нервничает, никак не попадет на выставку, чтобы продать свои книжки. Но это не говорит о том, что весь мед и он может просто мед перепродавать. Он Не весь. Да, то есть, как сказать, мы свой мед продаем тем людям, которым не хватает меда, допустим. И им, чтобы не потерять клиентов, они могут скупать мед. Ага. Ну, допустим, ну понятно. У тебя, у Дениса у, у Витя, да, да. и потом ты можешь его маркировать как свой. Ага. Это типичный немецкий город среди Мне нравится вот такой, знаешь, как бы необычный. А а. Лучше города вот, наверное, нету, да, Ольга, поэтому. 50. 50. 50. 50. 50. О, там поедет, что-то. Но это мы идем в центр? Это центр, тут а, вообще... Это вот, центр, центр вот, цели. Короче, весь запутан, он как паутина. Вот это первый город, который видит, ага. Обычно одна длинная, а тут получается квадрат. Ага. И город туристический, он на нефтяной промышленности. Тут очень много командировок, кто по нефтянке. смотри что-то ой что-то про курицу дыцеводы правда немецкая пыльца сколько 13 я не смотрю, понял? правильно идем понял 250 грамм немецкие пыльцы 13 а испанская пальцы 80 это что газета или что что там про а, давайте займемся бизнес будем продавать украинскую пыльцу да. Я думаю, что они ее плохо будут брать. Чего? Я вам по 10 евро за килобу а вы по 15 будете Не, так ты видел, испанская по 8.50. Рудель. Мы зайдем, деньги, Окей. Okay. Какой-то пчеловод приехал на выставку. Что это у вас? А что это за мед, что он такой? Короче, это какая-то ярма, типа сувенир, тут, алкоголь и все, короче, и сладости. Я не знаю, что вообще. Магазин он закрытый же. Алкоголь, то есть это региональное все. И вот мед, смотри, в железных банках. Вот смотри, мед пол литра, ну пол килограмма, да, это 9.50 получается. Я не знаю, что это за мед, там не написано. А он Хайдегюнник Зоммерхтрах, витек. Это мешанина, понял? вот снизу маленький не Короче, это все Хайдегюнник Зомер Трахт. Вот килогр... То есть верхняя это пол килограмма, ага. вторая килограмм 19-20, потом это два с половиной килограмма и там четыре с половиной килограмма 82 евро А там вот баночка то наверное 250 грамм 5-20 стоит, потом вот 9-40 пол килограмма Потом чувак медоухи бутылка, короче, стоит сколько она там? 18.90. 18.90. И вот там тоже вот вино вот медовое 10% алкоголя там я цену не вижу. Ага. И вот то тоже медоуха как бы тоже цены не. А тоже самое. Не, но ну это же магазин. Ну, да, магазин. Это завышенные. Это... Что, что это как региональные продукты. Нет. То есть, как, как региональный бренд. Да, да, я понял. Как бы знаешь, когда ты приезжаешь отдыхать куда-то, ты же купишь там, ну, пофигу что, да, допустим. Как вот, взял вещь ты домой её привезёшь, когда ты её будешь в руки брать, вот ты будешь знать что, допустим, вот это я в Цели купил, круто. Ну да. Вот, как бы, такие памятные вещи, скорее всего. А это мы сейчас в центре Цели? Это, скорее всего, центр, но Оля старый центр, скорее всего, в другом месте был, где камни позора, она видела, я не видел, где эти камни позора. Ага. Это, получается, ну, я думаю, тоже центр города. Тут, да тут вообще все центр. Ну, пошли по центру города целе Тоже видишь, какая -то цена. Это тоже все, ну как бы, это немецкие бренды все как бы, ну чьи-то кита то, региональные -то. Угу, угу, угу. Ну, кроме кофе Вообще, как бы, с алкоголем ну, просто в Европе. Ну, я не знаю, как в Европе сам в Германии, так скажем. То есть ты можешь сертифицироваться свободно и, ну как, гнать. Главное оплатить денежки можно все это. Ага. Намного проще, как бы. Мое мнение, что в Германии намного проще заработать денег. То есть нет преград, чем, допустим, в России. То есть ты можешь делать то, что в России там это проблематично. Да, Витёк? да. Ты У нас самогонщик. Это булочная, вот, на месте булочная, Да. Ну, то есть люди приходят, тут кофеечек, едят булочки. С утраца. Да. Ну, людей общем, утром нету. У людей утром нету. В общем, смысл в том, что вот газеты разносят, допустим, дома, да, вот, ну, вот районные газеты, ну, региональные вообще. Почту. Почта должна быть. У тебя дома уже в 6 часов утра. Ага. Дома, чтобы ты утром встал, короче, у тебя должно быть кофеек, булочка и газетка. Как бы ну немцы так воспитаны, не знаю почему. И камин, ну камин, да. да. Как бы я не знаю почему. Ну немцев так. Булочки белые, то есть ну, вот что мы дома ели, белые булочки, потом вот эти вот как мырко, он я не знаю как. Ну которые как ржаные будут, ну которых много да, семечек да, всяких. Да, да. Вот это основная еда немцев, то есть колбаса, масло, булочки. Вот как бы мы в привыкли берешами, чебуреками завтракать. Ну да. Но вот немцы так завтракают, так бы. вот. Но как бы в Германии хороший продукт. Если покупать их, то есть не там, не в дисконте, да, ведь. А где-то мясо покупать у мясника, там, если булочки покупать у булочника, да, как у да, да. -да, -да, -да. То оно будет все вкусно. А если ты возьмешь так промышленное, оно невкусное. Вот, как-то так у нас. Сегодня воскресенье или никого нету. Это все пчеловоды, миграция пчеловодов. Да. Короче, по цели мигрируют одни пчеловоды да. Ну, получается, выставка много людей, все отели полностью пчеловодами заселены. Ну а как выставка сама? Говорят, тут э, там писали в звуки мне, что, типа, говорят, слабая выставка в этом году. Для цели это нормально. Цели это второй а, год вообще делает цели, выставку. Я самая я самая большая в Дана Ошингер. А кто сказал, где было больше? В Мюнстере. больше, как бы. Смысл в том, что для меня, вот лично, меня ничем это не удивит. Я вот покусить приехал просто, посмотреть. Меня да. интересует, как линия по откачке меда, как бы, вот. Я человеком по покупке насчет ее переписывался, а так я приехал обсудить кое-какие нюансы. По, как сказать это по для сутофора, да это да, нажимаешь сигнал пошел вот туда пойдете если и потом направо направо налево то есть не французы, это вас сошлет же вот это там замок это тут а парк вон там вон парк вот а. туда вот ворота и туда налево налево налево у Дениса вообще карта была где карта я дал, ты же сказал ему отдать кому потому что мужик приезжал где парковка спрашивал я ему вот дал. Вот чешет, а? Что еще, уже не расскажете нам? Не знаю. Кажется, вот смотри, выставка, Немецкая. да, вот выставка. Оно в каждом магазине то же самое есть, что на выставке. Или ты можешь, ну как, так же заказать. Ну, в интернете, да, то есть у кого-то. Ага. Поэтому, как бы, ничего такого не найдешь там. Такого, ну, необычного там скажешь, вау, такого еще нет. Просто, допустим, если в магазине каком-то, ну, допустим, в любом магазине ты зайдешь, там, если у тебя, допустим, стоит 3 мидагонки, 4 мидагонки, ты можешь посмотреть 20 мидагонок. Ну, грубо говоря, и выбрать. Допустим, вчера куча людей стояла около мидагонок и, ну, просто рассматривали, советовались между собой что купить. Поэтому я считаю, что как бы, ну, у каждого своя цель. Да, Виктор? Вот ты а то это самое. он мне лучше расскажет. Витек, что тебе понравилось? Нет? Все. В ресторане посидеть, да. это, наверное, самая такая-то цель, самая лучшая, посидеть в ресторане, пообщаться, вот. Люди же не только посмотреть едут, считают, что вот эти вот, ну, как, программа, как люди сказать, вот эти форт все, вот эти вот лекции, ну вот лекции, вот, лекций было очень много, у кого-то там налоговые вопросы, у кого-то там по здоровью пчел вопросы, у кого-то там, я не знаю, по размножению, то есть, Люди идут на лекции, потому что знания у каждого свои и что-то новое для себя учат. Вот, часть лекции была за деньги, часть лекции была бесплатно. Поэтому у каждого, короче, своя цель. Вот вы зачем приехали? Я меня пригласил, Женя. Вот. Видишь? Я... Ну, тебе понравилось вообще? Мне да, очень. Вот. Мне тоже понравилось. Я рад, что вам понравилось. Вот. поэтому я считаю, что человек всегда при возможности должен стараться что-то новое увидеть. Это даже, значит, как сказать, если при общении даже, вот смотри, сказать если я не могу что-то делать или как-то да, допустим Витя может там допустим машины чинить да, он может, потом вот я с ним знаю как пчел я могу ему позвонить посоветовать даже это не касается пчел потом еще один у нас Витя в немецкой группе он по полиграфии ему большое спасибо он мне логотип придумал потом он для группы много вещей сделал ну, то есть что ну логотипов касается то есть то есть есть человек, который коллега по пчелодусу, у которого можно просто спросить такие вещи, которые мы не знаем, да? Uh -huh. Потом Эдик у нас по газу специалист. Вот, поэтому не только пчеловодство. А что вот это такое? Что это? это, это, это за? Взади, пропаганда чего-то? Сзади, сзади, сзади прочитай. Короче, если пчелы умрет, погибнет весь мир. Короче, если пчелы умрут, деньги это... жрать мы не будем. Короче, это говорит о том, что это, кстати, касается всех людей, которые не имеют отношения с сельским хозяйством, но я бы переименовал то. Когда люди говорят, короче, я переведу так, что без деревни не будет города, по идее, то мы сдохнем все. А кто это занял? Чей, чей это автобус? Кто это? Ну, Пчеловода какого-то, ну, радикально, это... радикально настроенного. Инкерфенса. А, ну то есть э, это не организация, это просто какой-то. Это это... это простой пчеловод. Видишь, вот его адрес. Вот. Я понял, который как бы переживает за пчеловодство. Я что же? Я хочу исклеить у тебя у себя все это. Ну, пропаганда своеобразная. Я считаю, что это круто. А не хочет он, чтобы я в Украине так пропагандировал на его бусике? Не знаю, ты у него бусик хочешь взять? Позвони по телефону, Я считаю, что правильно написано. Нет, правильно однозначно. Пропаганда, реклама пчеловодства должна быть. Что такое? Шмидт Кузнец тебя забьет или как? Нет, Я думал, они тебя зашлагивают. Типа, шметим, а ну что, Короче, пчелы нуждаются в хорошей земле, Ну как? земле, как? Да, ну как? Ну как? Ну, ну Короче, в природе Ну как? Ну вот вот да, не и нет, и нет, как? Ну как? Ну как? Ну как? Ну как? Ну как? Ну Ну как? Ну как? Ну как? Ну как? Ну и Ну как? как? Ну как? как? Ну И пчелы.. как? вот короче, прикинь, как? жрать нечего. Ну что все распахано, ты сам это видел. Есть места, которые нельзя культивировать то есть там трава растет, ну, для системы. Но при этом он качует на рабс, качует на растениях, на факте. Василек, он, вот Васильковый показ... очень крутой. Вот. Он показывал, да, как он работает. Что, почему нет? На Дадане На деревянном. Ой. Нарисовано дерево. Скажи, как у вас мэр города тоже, наверное, все видишь. Везде. А, ну, мэр у нас как бы, знаешь, как сказать? Вот, я вот читаю сейчас книгу. Человека можно любить вообще запрос так. Ну, не любить, уважать, да, то есть как бы. Психология тоже. Вот чувак идет, да, вот, как глава администрации по городу. И просто улыбается и здоровается. может подойти и спросить, как, как у тебя типа дела? Вот, потом там же, вот где мы ходили, я про лавочку рассказывал. Бабушка ходила, она такая больная была собакой у этого, как сказать, у мэра тоже собака, она, бабка, говорит, вот сюда бы лавочку поставить мне тяжело, через неделю лавку поставили, как бы. Я считаю, как бы отношение к людям, знаешь, вот в Германии, как бы, ты себя человеком ощущаешь, вот, вот как сказать, я не хочу никого обидеть, просто ты себя ощущаешь человеком, что ты там, ну, не кусок голова, то есть, ну, как общества которое как бы ну, не то что там где-то за бортом да то есть ну взаимопомощь вот это какая-то существует забота о человеке вот так можно сказать а глава администрации я не знаю его любят а оля рассказывает это там у него что-то было ну, не с ним а с ребенком они пришли на прием они сели в это у нас как бы комната ожидания есть то есть как вот поликлики да там на лавочке в комнате сидят и все его грузанули то проблемы, рассказать, то болячки рассказывать. Короче, он всех слушал, там бил да, да, сделаем. Короче, но ну, я думаю, что больше сделаю, чем не сделаю. Потому что вот сколько я живу, 12, лет, и 12 лет его каждый, ну как, переизбирают постоянно. У нас что-то делает. Да. Ну, я считаю, что у нас очень много делается. Ну, вот, реально движется. Допустим, мне пришло письмо, да. Обычно приходит письмо, как бы вот как сказать, как главное, не главное, как официально. Просто копия подписи. Вот это уже мне пришло перед Новым годом, что мы, вас, как бы я в городе стою, как ну, городской этот участок регулирую, на, на город пользу в экосистему нашего города. Это, это где у тебя тачок стоит? Да, где тачок стоит. Как бы мелочь, но приятно. И все, и подписано личная подпись вот этого ну, главы администрации. Все равно как бы приятно. И если вот у вас есть еще желание поставить это пчел, приходите, мы вам охотно поможем. Как бы все равно, как бы власть вот навстречу, человек бьет. А мы были у Торика в Голландии, там вообще реально. Там, короче, получается, как бы Амстердам столица, да? Страны считается. А парламент весь сидит в Гааге. И ты когда приходишь, вот где-то в парламент, там напротив парламента, ну, ну, здание, да, дом, дом стоит, как бы, просто некрасивый, ну, там, средневековый какой-то сделал. Там рестораны кругом, и то ли говорит, выходит премьер-министр, подходит, там мужики пиво пьют, он подходит, ним начинает с ними базарить, спрашивать как дела, это чего, кого, как... более, как бы, просто все, потому что, как сказать, мое мнение, если, допустим, в обществе, более, в обществе все электричество, да, все это, Если все благополучно, как бы, да, то человек будет относиться к своей власти как бы, лояльно. Допустим, как вот про Меркель, да, часто вопрос задают, как ты там в Меркель относишься или что, как бы, Как бы вот меня, как человеку, да, простому, то есть я сытый, да, у меня есть дом, у меня есть машина, мы здоровы, ходим в школу, ну допустим, дети, да, как бы это основы, да, как бы благополучия. Как бы я считаю, что у нас все нормально, единственное, допустим, ну, минус Меркли, это что ну, много мигрантов запустило, все остальное, все нормально. Как бы я даже ничего не могу сказать против. Когда общество ц... сытое, тогда оно спокойно.